Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала YouTube. Меня зовут Екатерина Клопенко, и сегодня я буду рассказывать вам об очень интересном продукте. Это продукт гель для укладки волос. Вот такой вот. Я хочу оставить свой отзыв об этом продукте, при том, что в компании я уже достаточно времени нахожусь. Но вот этот продукт я открыла для себя сравнительно недавно. Итак, гель для укладки волос, номер 2639, что заявляет компания? Компания нам заявляет натуральность 97,6%, так, гель для укладки волос BOC с инновационной формулой, нежной текстурой, обеспечивает роскошный объем, эластичную Укладку волос. А фруктовая вода плодов апельсина активно увлажняет волосы, а кофеин служит отличным антиоксидантом и укрепляет волосы изнутри. Гель обладает средней фиксацией. Итак, да, я согласна, что а, вот эта вот натуральность продукта дает хороший эффект для ваших волос, потому что а, мы очень часто замечаем, когда используем какой-то стайлинг да, с химическим наполнением, то, замечаем, после мытья у нас куча волос, да, при смыве и так далее. Поэтому, конечно, в этом огромный плюс данного продукта. Что дальше, значит, что я делаю, да? Я помыла волосы, беру этот гель, наношу по всей длине и просто волосы сушу Вот в данный момент я использовала именно вот этот вот гель для укладки волос, да? То есть волос э, достаточно упругий, э, не видно на нем никаких не слившихся э, частей. Э, хорошо расчесывается, прочесывается расческой. Когда я укладывала феном, э, все вот эти вот завиточки, то есть э, я сделала, да, они держатся. И объем держится великолепно. То есть мне очень нравится. И вот, то есть я теперь очень часто этот гель использую. На самом деле он очень... Так, сейчас я вам скажу, сколько по объему 75 мл в этой баночки, какой минус у этого геля. Я на самом деле вот даже сейчас его не открываю, потому что если сейчас открою, он, то есть чуть-чуть наклоню баночку и гель сразу польется. Он такой жидковатый гель, то есть гель жидковатый, аромат у него такой нежно-травяной, приятный. Абсолютно приятный минус, какой минус, что, что баночка вот такая вот узкая. И если вы посмотрите, когда мы открываем эту баночку, вы видите, наверное, да, у меня вот такие вот подтеки идут на этой банке. Это, конечно, большой минус. Я считаю, компании нужно продумать, сделать баночку повыше, для того, чтобы можно было свободно открывать и доставать этот гель. А так, на самом деле, гель великолепный. То, что я буду им пользоваться, это однозначно. Нужно просто приспособиться правильно открывать банку. Вот я ее сегодня крутила для того, чтобы сделать это видео. И вот эту всю банку, конечно, облепила вот этим гелем. Жалко. Он сейчас засохнет, и я уже его просто не смогу использовать. А на самом деле эффект от геля просто великолепный. Поэтому я вам рекомендую его покупать. Пользоваться более или менее поаккуратнее, и тогда э, я не думаю, что э, вот этот продукт вас разочарует. Что ж, если это видео было для вас полезным, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал YouTube, э, задавайте свои вопросы в комментариях, э, обязательно отвечу, расскажу э, о каких-то других продуктах компании Биоси. И если у вас есть желание да, приобретать а, продукцию компании Биоси с очень классной скидкой 33%, обязательно пишите мне в личку, либо приходите регистрацию а, по ссылочке а, под этим видео. И а, ради бога пользуйтесь и наслаждайтесь натуральными продуктами от компании Биоси. Что ж, до новых встреч! С вами была Екатерина Клопенко.